Здравствуйте, вас приветствует интернет-магазин технологии для воды водолей Сегодня с вами мы рассмотрим скважинный адаптер Это специальное устройство предназначенное для подъема воды из скважины без использования кессона То есть в данном случае нам представлена обсадная труба и смонтированный скважинный адаптер Он монтируется с двух сторон скважины и является динамической В нем присутствует динамическая часть и статическая. Статическая постоянно находится в скважине и переводит воду в горизонтальное положение. А динамическая снимается и на ней монтируется насос. То есть насос крепится на нижнюю часть и специальным ключом опускается вниз и производится защелкивание. Все, насос монтирован. Единственное, что хотелось бы обратить внимание, что в данном случае мы видим обсадную 113 трубу металлическую. И надо при выборе насоса обратить особое внимание, что сюда помещается за счет выступов адаптера помещается только 3 насоса. насос. 4 насос сюда не влезет в принципе. Точно так же при... Использование обсадных труб 125 пластиковых или же 133-127 металлических 4-дюймовые насосы проходят только с определенными условиями, так сказать, доработки скважинного адаптера, что уже не является хорошо. Поэтому я бы рекомендовал рассмотреть вариант именно использование трехдюймовых насосов, потому что при самостоятельном монтаже вы можете поставить туда насос, а достать вы его обратно просто уже не сможете. Поэтому будьте в этом плане очень внимательны и не думайте, что все так просто, потому что он цепляется, насос, за адаптер внизу и просто упирается, вы его не можете достать. Видите, проходное отверстие у нас очень маленькое. Вот, поэтому эта вещь, хорошо помогает э, сэкономить в том случае, если у нас постоянное круглогодичное использование скважины происходит, то есть вода подается в дом, сливать ее нет необходимости, вот э, вода будет использоваться постоянно и, соответственно, она будет, ну, дом отапливается и она не замерзает. Вот на данном конкретном случае предоставлен, представлен представлен скважинный адаптер унипамп российского производства. Поэтому, если вы хотите сэкономить на кисоне, то это отличный вариант. Также я вам сейчас покажу еще крышку специальную для скважин, как при монтаже скважинного адаптера, который используется. Вот эта крышка для обсадной трубы, то есть не оголовок, а именно крышка, она хорошо себя зарекомендовала в том плане, что здесь уже нет лишнего выхода для всяких труб водоподъемных. Здесь идет только... Специально для адаптера э, посадка на обсадную трубу, выход под кабель питания и отверстие под крепление троса страховочного и вентиляционное отверстие. Она имеет э, антивандальное исполнение, да, то есть мы видим, что э, за, она закручивается специально и выходит под шестигранник, а здесь можно повесить замок и, соответственно, когда вы ее надели, замок повесили, доступ... Блокируется к шестиграннику и снять ее невозможно. Ну, без применения грубой физической силы или чего-то другого. Подходит эта крышка к 125, 127, 133 обсадной трубе. Исполнено, исполнение у нее чугунное, то есть она, в принципе, нелегкая, но очень аккуратно смотрится на вашей скважине. Поэтому для того, чтобы ваш конечный итог вашей работы был красиво смотрелся и аккуратно на вашем участке вот это отличный вариант как раз таки для вас оголовки в этом случае не очень подходят потому что здесь идут выходы под трубу водоподъемную есть конечно вариант произвести демонтаж водоподъемного отверстия и поставить сюда заглушку но опять же это дополнительная работа ну и тут уже кабель питания через верх будет выходить будет дугой идти вот ну остальном как бы особых неудобств каких-то замечено больше не будет поэтому выбор за вами но именно крышка для скважинного адаптера отличный вариант для обустройства всего доброго с вами был интернет магазин водолей